здравствуйте у меня вот планки по 2 гига ну на каждый слот 2 гиговая планка две планки Kingston, одна samsung и другая микрон технология и все так бы...